привет ребята вы на канале ветка Хантер. сегодня у нас э, вышли мы с мишей по охотничьему путику проверить капканы это у нас уже третий капкан пока без результата кулемка у вторая в общем кулемка была сработка куница своровала приманку значит зарядили по новой все не снимал было темно время у нас еще раннее утро Погода сегодня отличная. Морозец давит под десяточку. Вчера охотились на лося, но безрезультатно. Миша он видел, проскочил от него метрах 200. Не знаю, буду выкладывать это видео или нет. Возможно, объединю и сделаю нарезку со следующим видео. Посмотрим. Охоты на лося еще будут, время есть. Поэтому увидим. Хотели ехать вчера на, на снегоходе, но еще рановато. Позднее сделаю обзорчик на снегоход и... В общем, покажу, какие, какие доработки, какие мы там коррективы внесли в новый буран. Сегодня у нас по планам проверить капканы. Ну, в общем, и все. Смотрите, не переключайтесь, будет интересно. Пойдем прогуляемся вместе с нами. Да, ребят, забыл вам отчитаться по поводу этого костюма. Камеру немножко наклони. Вот так забыла читаться по поводу этого костюма ходил в одной куртке как бы не стал я ничего о нем говорить сейчас походил второй день в штанах костюм очень теплый очень удобный за счет того что высокие, высокие штаны они мне до, до шеи Тут получается двойная ткань очень тепло единственный минус в этом костюме неудобно Ходить по большой нужде, приходится снимать курточку, если бы была молния здесь до, до до конца, то было бы, конечно, гораздо лучше Но, что делать? Ну и комбинезон надо расстегивать до конца Ну и комбинезон снимать, расстегивать, да Ну, ничего с этим не поделаешь Среди таких минусов, я считаю, что больше все-таки у него плюсов у этого костюма Поэтому рекомендую, покупайте, очень хороший костюм, мне очень нравится Такие вот дела Хороший костюм. Сейчас у нас здесь бавринная плотина будет. Пойдем проверять. Первый капкан получается. Новобра у меня здесь стоит. Снимем, покажем. По путику проверили уже мы пять капканов на куницу, две кулемки. Результат нулевой. Вообще не переключайтесь. Смотрите. Я думаю, что-нибудь все равно попадется. Сходим к плотине, смотрите, может быть что-то есть. у нас рядом трасса трасса, трасса проходит федеральная дорога Это, наверное, был сокогон. А, смотри, Любой столб воды из пена. Это пена. У плотины. О, как наморозило. Здорово, красиво. Надолбить. Это сладкая вата для бобров. А вот Серега пошел купаться. В кроссовках в лесу делать нечего. Наверное, зайчик. Наверное, бобры твой капкан унесли к себе домой. Как бы не провалиться Так, выше, твердо. так парни, выбатывай вам капкан Не знаю, что-то не идет он оттуда Сейчас попробуем Повырубил я его Капкан снесло Есть там что или нет, сейчас увидим что -то не торубил контрастный душ принимаем надо чтоб не акула да, вообще нету сюда Ничего нет. Капкан сработал? Нет. Волосы в капкане. Волосы в капкане есть. Значит, бобра поевали за задницу Может быть он живот... Животом бывает, срабатывает животом. или местом. Он маленький, но он очень такой. Кружина хорошая у них. Я думаю, я не урок, хорошо делает, покажется. На руку его даже не звездит, не точно забить ногами. Само так у него тайс. А что думать, что еще выдрова упадется? Лифина, выдрова подавать. До следующего раза Ладно, все, выключайся Капкан пустой. Так, ребят Картина маслом. Куница в капкане. Идем смотрим. Вот она. Висит красавица. Висит. Даже еще. А снежком-то ее припорошила. Припорошила ее снежком. Вот такой вот зверек. Попалась двумя лапами. Я думаю, она тут долго не билась даже. Он приманку не сбила. И на крышу не залазила. Не могла подняться. Капкан тяжелый, двумя лапами попалась. Вот такие вот дела. Очень красивый зверек. Наша русская куничка. Вот такая вот она. Небольшая окошечко, я думаю. Ты как думаешь, Миш? Мала, мала, была в килограммов на 15 было да, бы лучше. Небольшая кошечка попалась. Может кот. Вроде кошка. Светленькая. Вот такие вот дела, ребят. Проверяем, проверяем уже, наверное, где-то ближе к половине капканов подходим. Первый зверек на сегодня есть. Это радует. Давайте смотрите дальше, не переключайтесь. Может быть еще что-то у нас заскочит Так, ребят, идем по охотничьему путику Мишей. снегом нас засыпала. Куницы пока больше не выпадают Река вся избегана норкой Почему-то следов куних очень мало Один след только попался нам Но ну, и то уже он заметенный Миша идет сзади Тоже завалило его снежком покуривает еще Не-не, я не не да? Давайте узнаем, почему Мише городскому жителю, который раньше в деревне никогда не бывал, так стало нравиться ходить на охоту, купил себе ружье, ходит с ночевкой каждую весну. Ч ⁇ Миш? Что послужило? В лесу спокойно, тихо, много деревьев. Ты как городской житель должен любить там ну, городе... компьютер, там, дискотеки, кафе, рестораны. Нравится тебе все это, нет? Нет, это мне еще не нравится. Че, почему? В городе мало деревьев, с ними не пообнимаешься. Да. Понятно. Тихо, спокойно в лесу. Можно травку пожевать. Травку, да? Посвистеть, поорать. Что, зачем свистеть и орать? нельзя нарушать тишину ну, Миша вот теперь у него 5 лет летом подходит, тоже собирается купить себе карабинчик поедем, наверное, вместе покупать поедем, наверное, за тиграми в Ижевск посмотрим, в общем хотим взять, ну я хочу взять короткий, короткоствольный тигр может у кого-то есть да, да, можете дать какие-то характеристики, комментарии, нравится, не нравится, почитаем с удовольствием, в общем. Ну, что еще, вот смотри, вот в лес ходить на ходу. Я с детства любил стрелять из, из пневматического оружия. Со школы ага. мы ходили все время покупали пневматики, ходили стреляли по фонарям, по голубям. Проказничали, короче, да? По пристреливали, мы делали, брали таблетки маленькие. В темном месте мы стреляли, ставили окурок и в темноте стреляли, там, ну метров на, с 10-15 с по окуркам стреляли. То, что, поэтому я люблю оружие, люблю ножи, поэтому для меня это все было как бы не, Бли... в, не в новинку, но плюс в лесу все это можно применить в деле. В другом формате, скажем так. Да, в другом формате, в более полезно. Понятно. Тем более в городе не постреляешь. Мяско Миша любит есть, и в лосятинку. Ну... Насчёт мяса. В городе мяса хорошего нет, да, потому согласен. как там его все время пичкают антибиотиками, да, всякими да. гормонами роста, а в лесу же их никто этим не кормит, правильно? Конечно. Колбаса вредная очень, в ней много соли, всякой-всякой ненужной бяки. Ладно, а, ребят, тут если этого человека завести, то это надолго, короче. Ладно, интервью взяли небольшое. Я думаю, вам будет интересно вас слушать. Давайте идем мы дальше. Осталось у нас немного капканов. Сейчас подходим к плотине, будем проверять капкан на бобра. Я плотину опять мигрировать. Не, мигрировать не будем, мы будем это. Переходить-то ее не будем там. Нормально, подход хорош. Да. В общем, смотрите. Жалко было, что не видно, как мы переходили плотину. Да, очень интересно. На жопе сейчас переползали плотину. Ладно. Так, ребят, здесь. В общем, куница съела приманку. Капкан был слабый. То есть я засовывал в него палец. И она, или палец свободно владил, Капкан слаб. Что мы делаем в таком случае? Вот так вот вбиваем сюда ветку. И капкан становится более мощным. Даже взводится очень туго. Взводится даже очень туго. Остороживаем. Только ветку надо вбивать очень... Как бы сказать, стараться по... Под ту же вбивать ее, чтобы не выпало, когда зверь будет крутиться. Вот так вот настораживаем капканчик. Привязываем обязательно, потому что куницы хитрые пошли, скидывают, скидывают капкан. Немного так привязываем чуть-чуть. Сейчас добавим приманку. И в общем у нас сегодня это у нас последний капкан. Значит, результат такой, одна куничка, средний, скажем, результат. Неплохо, нехорошо. Ну, и так, даже, даже такой результат, это результат. Общем, Самое главное, что походили-погуляли. Погуляли, да, хорошо сегодня, отличная погода. Ходили-погуляли. Сегодня ехать нам в Киров очень не хочется. А что делать? Надо. В общем, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Я думаю, будет еще что нам поснимать. Будет интересное видео. В общем, давайте. Вы были на канале Вятка Хантер. Всем удачи. Всем пока.